И всем привет! Сегодня я буду снимать видео про танки онлайн. Ой, извините, зовут представитель. А я э, геймер. Ну, так называется мой канал, конечно. Сегодня мы будем раздавать танк. Э, этот э, аккаунт доната. Я получил пароль с э, помощью одного сайта. И если вы наберете минимум 100 просмотров я буду снимать видео про тот сайт который легко без взлома без всяких усилий э, э, добудет пароль и логин и всякие другие и всяких социальных сетях пароли и всякие логины ники у меня вот вот мы пароль достали и логин от этого аккаунта э, тут звание сержант-майор ник вот танк ну он донат конечно это за такого уровня дойти и у него э, страйкером 0 фриз м2 вулкан м2 Винс м2 молот м2 Смоки М0, Шафт М0, Изида М0, Брум М0, Эйкашет М0, Один М0, Эйльзя М0. Ну и все. Мамонт М1, Викинг М2, Диктатор М2, Хантер М0, Васт М0, Торнут М0, Мамонт М1. Тут краски две только. Зеро и Лис, СКМО. Ну конечно, вот, красный, зеленый праздник. И вот двойная защита использована 3214. Вот это да. Для такого уровня много. Наверное, донат покупал много. Использовано 2223 рекомплекта. И использовано золотых ящиков 22. Вот, тут все показано. Вот, использовано это меньше, меньше, меньше. Вот, вот, вот, вот, вот. этот аккаунт я раздаю, и ссылка будет под видео. И всем удачи, пока! И еще раз повторяю, если вы наберете 20 лайков и 100 просмотров, одно и другое, наберете лайки или же просмотры, то я э, сниму видео про э, э, аккаунт Будет топ-5 аккаунтов. Маршал будет генерал, генерал Юсиумус. И может сниму и рождан аккаунт легенду. Ну и всем пока. С вами был Геймер в Тангах Онлайн. И всем удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях. Если что непонятно. Всем пока! Бай-бай!